Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас на нашей очередной встрече, уважаемые коллеги мои ученики. Сегодня я вам расскажу о курсе «Сила рода», который есть в нашей школе. Это очень серьезный курс исследовательский, в котором наши ученики занимаются исследованием вопросов своего собственного рода. К исследованию любой темы нужна система. И система эта изложена в книгах, которые я вам представлю. Работать с темой «сила рода» нужно основательно и долго, и человек, который приступает к исследованию своего рода, должен быть к этому готов. Потому что просто собрать данные – это полдела. Важно правильно их понимать. И вот именно пониманию, именно правильной интерпретации и умению систематизировать всю полученную информацию от истории своего рода и посвящены книге, которые я вам представляю. Их сейчас в настоящий момент в школе основных три. По сути, это учебники, учебники, которые помогут вам не только правильно получить информацию, но и уложить их в определенную схему, то есть вы сможете увидеть закономерности, сможете увидеть определенную систему в тех приятных или неприятных, счастливых или катастрофичных событиях вашей жизни и жизни вашей семьи жизни вашего рода. Это даст вам большое подспорье в вашем дальнейшем движении. Прежде всего вы поймете то, что происходящее в вашей семье совершенно не случайные события, они закономерны, они математически запрограммированы. И каждый родич, каждый член семьи, каждый потомок или предок в эту программу, программу построения реальности для рода, выносят свои данные, а некоторые даже вносят и изменения. У кого есть право вносить только данные, а у кого есть право вносить изменения, описано в этой книге. И очень большое внимание уделяется в книгах такой серьезнейшей фигуре, фактически матрице, структуры всего рода это фигура регины рода царицы рода королевы рода она не программист но она задает ту матрицу на которой строится программа и никакой программист не сумеет построить программу иную чем указывает матрица и в первым делом когда начинаешь изучать тему своего рода очень важно вычислить понять, осознать, кто есть Регина. Ответ на этот вопрос снимет тысячу дополнительных, потому что они перестанут иметь смысл. Понимая, какую функцию несет Регина, ты начинаешь понимать, что она может, а что она не может, и какую матрицу она держит под собой. Умный человек Работая со своим родом, начинает работать именно с Региной, потому что понимает, что только Регина сама может изменить Матрицу, но Регина живая женщина, значит, ее можно уговорить, убедить, научить, и она сама изменит Матрицу. Никто, кроме нее, этого сделать не может, но с ней можно взаимодействовать. И вот как это делать, и насколько важен этот первый шаг. И рассказывает книга, книга, которую я вам представляю, она была самая первая написана для этой цели. В этой книге как раз фигура Регина описывается и разворачивается очень объемно. Регина Рода в книге «Сила Рода. Тайна женщины». Почему женщина? что мужчины родом не занимаются, мужчины разве не входят и в родовое поле, в родовую э, силу, конечно, входит. Конечно, и очень серьезнейшую функцию они несут. Но управление системой рода формировалось в тот период развития программирования этого мира, когда работал матриархат. То есть право закладывать определенные функциональные особенности в рот, стоит и находится только за женщиной. Мужчины занимаются накоплением и наполнением силы этой программы. Они распространяют ее максимально широко, насколько они способны, не скажу каким способом. Но именно они этим и занимаются. А женщина формирует, хранит, копит, и тем самым строит то, тот улей, ту матрицу, в которую потом мужчины, обладающие силой, привносят то, что эту матрицу питает. Если мужчин не будет какое-то время, или они по тем или иным причинам окажутся не напитывать эту матрицу, матрица не будет жить, но она не умрет. Она будет ждать того, кто окажется на это способен. Но если не будет матрицы, если не будет тех сот, которые будут накапливать в себе нектар и силу природную, то все, что приносит даже самые сильные добытчики, будет растащено паразитами, паразитами окружающего мира, потому что эту силу некому будет копить, некому будет хранить. И некому будет из этих нитей плести полотну судьбы для своего рода. Поэтому «Женщина» – это книга о женщине, посвящена женщине, но рекомендована к прочтению и мужчинам в том числе. Я бы, наверное, даже сказала мужчина в первую очередь, потому что об истинной роли женщины немножко мужчины забыли. Если бы они это помнили, то возможно, и отношение к матерям, к старухам, к маленьким девочкам стало бы несколько иным, чем оно есть сейчас. Я очень рекомендую вам эту книгу для того, чтобы не только познать всю математичность вашего рода, но и попробовать осознать правильное место женщин в этой системе родовой судьбы, родовой удачи, а также научиться иначе относиться к тем, кто хранит и бережет для тех, кто еще не рожден и, возможно, будет рожден лишь через тысячу лет, уже сейчас женщины вашего рода копят и хранят информацию. Я рекомендую вам эту книгу и я очень надеюсь, что она изменит вашу жизнь и изменит жизнь ваших детей. Она станет более разумным и более осознанным. Не травосорная а человек, у которого своя жизнь и своя миссия в этом мире.